Мы чесночки пропоем вам из карантина Чтобы нам не говорили, все на этот пол забили Загонишь нацию, самый соляцы Наплевать на колпачок противозачаточный Нас хранит теперь режим. Косочно перчаточный. Я гуляю по балкону, вниз на родину смотрю. Доктор делает пацану обещает, кем боюсь. Деньги кончились, зато вирус вышел на плато. Хоть плато, хоть плато, по нулям зарплата. С каждым днем все шире. Видимо, мутация. Вот ведь до чего доводит сама изоляция. Взял путевку на Бали, а вернуться не смогли. Плюсы есть и минусы в этом хреновирусе. Аэрофлот, аэрофлот, ай не бери меня в полет, Увлекли теперь меня. Парашюни то земные я. Сижу я, мною печально тития, Ох, не скоро я познаю тайство цития. Да, Мое тело разобрело, стало тело злобное, Дайте, дайте антитело, с штука что да! Ты Карина, был больной, а я птичьим гриппом, Как с тобой получился три нам в сети не сделать шуму не собрать коронный хайпу я вошел в тебя по зуму откончила по скайпу прочитал в газете мнение о лечении от кови в корне этого лечения кое не берет Назад. В темной ночи светлым днем Не расстанусь и нырём а На вопросу жить на что? Отвечает кто во что Скажу на хмуре в брови жить на здоровье Мы частушки вам пропели Посмешили нацию А теперь пора назад Самоизоляцию